я такая шлюха. я такая мразь. Я такая мразь. я такая мразь. Смотри, смотри, Стас, Стас. Чел пишет, Чел пишет, ебать, гунгнир. Смотри, Самый прикол, сейчас из 1 до 100 1 Смотри, смотри, смотри, смотри, Стас, я тебе ролю сейчас, я ролю я тебе сейчас ролю, только я сразу говорю, смотри. Если выпадает типа 11, то это не считается. считается да. Нет, нет, нет, нет, должно выпасть четко ровное число. Так ты, блядь, сколько так будешь нажимать-то на нас? Нет, это нет. быстро, очень быстро, очень быстро. Нет, смотри, давай... Нет, давай, нет, нет, нет, от а того до десяти, если упадёт девять, значит... Нет, нет, нет, смотри, выпадает до... только ровное число. Засчитывается только десять, двадцать, тридцать, сорок, шестьдесят, 70. 70. Нет, давай, давай, очень давай, быстро будет. Ебать, да, да, ну, А ты очко, очко, кстати, проебал. Минус очко, очень жалко, плохо. <laughs> ну это минус фейт получается, блядь. Ну что, ты готов? Я, кстати, вообще не думал, то, что ему выпадет, блядь. Да, я тоже так... Вы, Вруби ну, дымку. Блядь, вы не думали, не гадали, сейчас еще второй фейт, блядь, Так, выпадет. вы готовы? Да, когда-нибудь не повезет, нахуй. Короче, считается только... Да, прикинь, прикинь 99. Считается только... Считается только число, которое будет 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. Давай, поехали. Давай. Бам. Я... 70 хорошо, хорошо следующее число. Сейчас 10 20. будет, блядь. А, что, нет, давайте считаем, вот. давай считаем Чел, нет. чел. Охуеть, это 2 0%, блядь. Рок и, рок и 70, блядь. Сейчас будет 10? Я... Нет. нет, нет, нет. поехали, 70, поехали. 7, поехали. Третий прокрут. Ладно, ладно, хорошо, было близко. Было близко. Так. Так, хорошо. Дожми быстрее, еб. Нет, бить. тихо, подожди. Ну 7. Повезло. Повезло! Повезло! Повезло! почему от одного достанет нет нуля до ста? Да похуй! Да похуй! Ноль не может быть, просто чтобы 10 было. Блять, да прокни хотя 50 плюс и нормально. Блять, ебать. Ну, это ну, да не ради. Ну, добра! Я! Я! Я! Я! тысяч, <систит> <систит> <систит> <систит> <систит> <систит> блять, Я! тысяч <систит> <100 000, систит> нахуй, ебать <систит> ты! Ты Я! реально, сука? Я! Я! Я! нахуй от АВП -фейда, блять. Ебать, я ебать, ебать, ебать, ебать, ебать, ебать, ебать, ебать, ебать, ебать, ебать, ебать, бля ну ладно ебать, ебать, ебать, тогда просто через...